Хотел попросить тебя об услуге. Пожалуйста. Поехали со мной в больницу. Просто после того случая, когда Роман говорил мне об Арине, в общем, я однажды уже пережил ее смерть.